Ребят, сыграем в игру? Хотите попасть в мое видео? Тогда вам надо подписаться на канал и написать комментарий под закрепленный комментарий, обязательно под закрепленный, или же видео вы не попадете. Это будет у нас небольшая игра. На этом моя речь закончилась, приятного просмотра. Всем привет дорогие друзья, с вами я, Рума Райт. Сегодня мы обсудим тот такой свин и раскроем немного его личность. Перед началом попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Что ж, не будем томить. Поехали. Ты не ешь грибы, блядь! И ты не ешь грибы, нахуй! Ты не ешь грибы, блядь! Ты не ешь грибы! Свин – это дряхлая свинья, много курит и пердит. Отчасти да, но и нет. Фамилия Ритворанта также известен как Свин. Этот персонаж, которого можно найти в доме для игры в 21, с 8 до 8. Игрок может играть 21 на деньги, и когда ставка достигнет максимальных 4050 марок, можно поставить на кон машину и дом. Дилер выглядит старше 30, но не старше 40. Носит козырек и хипсерские очки, коричневую рубашку и коричневые брюки. Его руки и ноги похожи на копыта. Носит коричневые волосы, коричневую бороду и всегда держит сигарету во рту. Он владеет руско и дом для игры 21. И то и другое может быть выиграно игроком. Дилер запоминает максимальную ставку даже после нескольких дней отсутствия игрока, и даже после сохранения и перезапуска игры. Если игрок выиграет у него слишком много денег, 7000 марок и больше, то дилер начинает истерику, переворачивая стол и тем самым препятствуя игроку играть 21 до сохранения и перезапуска игры. При этом максимальная ставка сбрасывается. Выигранные деньги не суммируются между сессиями игры, поэтому игрок может заставить дилера сбрасывать ставку и продолжать выигрывать крупные суммы, сохраняясь и перезапуская игру до того, как он впадет в истерику. Если игрок выигрывает дом дилера, то ретаранто начинает визжать как свинья, перевернет стол и будет ползать на четвереньках вокруг. После этого вы больше его не увидите. Если игрок проиграет ему свой дом, то дилера можно обнаружить лежащим на диване в гостиной в доме игрока. Все двери в доме будут заперты, после этого у игрока не будет возможности отыграть свой дом обратно и единственным возможным путем является либо загрузка сохранения до проигрыша либо редактирование файлов игры, но автомобиль дилера можно угнать и не выигрывая его, без каких-либо последствий. А сам дом дилера является малополезным для игрока, поэтому можно воздержаться отставок на машину или дом, используя дилера для заработка крупных сумм. Дилер не появится в доме в 8 вечера, если игрок находится рядом. Нужно доехать обратно к грунтовой дороге и обратно развернуться. Аналогично, если игрок не уйдет в 8 утра, то дилер не пропадет. И с ним можно и дальше играть до тех пор, пока игрок не уедет в грунтовой дороге или дилер не начнет психовать. На этом, мои дорогие друзья, сегодня все. На ваших экранах появится видео про другие хронологии персонажей. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.